Всем привет, с вами Наноаква. В этом видео мы поговорим об одном из ключевых частей любого травника, о удобрениях. Основная проблема, связанная с удобрениями, это определиться сколько, когда и как часто их нужно вносить. Попробуем разобраться и я расскажу, как это делаю я. Для начала ответим на два интересующих нас вопроса, сколько и как часто необходимо вносить удобрения. Я придерживаюсь мнения, что удобрения необходимо вносить каждый день. Таким образом, в начале недели у нас не будет излишка питательных веществ в аквариуме, а в конце недели дефицита. На экране вы видите формулу расчета количества удобрений на ваш объем воды. То есть, если объем аквариума 100 литров, и вам необходимо повысить содержание нитрат на 3 мг на литр, а содержание нитрат в 1 мл ваших удобрений 60 мг, то исходя из формулы считаем 100 умножаем на 3 и делим на 60 получается 5 миллилитров. Следовательно, нам необходимо внести 5 миллилитров удобрения, чтобы довести показатель нитрат до 3 миллиграмм на литр. Но как определиться, насколько нужно повысить содержание питательных веществ в аквариуме? Это, к сожалению, можно узнать только с помощью проб и ошибок. Так как аквариумы, виды и количество растений у всех разное, в каждый аквариум необходимо подавать разное количество удобрений. До того, как в аквариуме включился свет и растения проснулись, с помощью тестов на фосфат и нитрат замеряем содержание до внесения удобрений, чтобы узнать количество питательных веществ, содержащихся в нашем аквариуме. И измеряем эти же показатели после внесения пробного количества удобрений. Далее, после того как пройдет день, свет в аквариуме выключится и растения перестанут питаться, замеряем показатели третий раз. Если показатели нитраты и фосфат обнулились, то на следующий день можно попробовать внести чуть больше, если нет, то меньше. Таким образом можно определить сколько растения потребляют за один день и рассчитать дневную норму внесения в ваш аквариум. Сложность данного метода заключается в том, что растения набирают зеленую массу и потребление питательных веществ увеличивается, а после стрижки напротив уменьшается, но тем не менее, таким образом можно выявить среднюю норму внесения. Помимо ежедневного добавления удобрений, я стараюсь держать постоянными следующие параметры. Нитраты 10 мг на литр, фосфаты 1 мг на литр, калий 20 мг на литр и железо 0,1 мг на литр. Соотношение нитрат-фосфат 10 к одному я взял исходя из знакомой многим таблицы редфилда при таком соотношении минимальная вероятность появления водорослей в аквариуме если пропорция сдвигается в сторону меньшего количества фосфат возможно появление зеленых водорослей если в большую сине-зеленых но как и в многих моментах связанных с аквариумистикой тут есть одно но работает эта пропорция в большей части в травниках где встречается широкий видовой состав растений и количество потребления питательных веществ у всех разное если вы решили зависеть аквариум с одним видом растений, к примеру задних них только буцефаландр, скорее всего это соотношение изменится в ту или иную сторону. В какую именно, к сожалению, ответить не могу, так как в этом я не силен предпочитаю широкий видовой состав. Ну и не стоит забывать о том, что соотношение 10 к 1 достаточно усредненное и не является панацеей. Таблицу Редфилда для ознакомления прикреплю в конце видео. Надеюсь, эта информация оказалась для вас полезной. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.